Высота 48 см. Масса заряженного огнетушителя 7 кг 300 г. Продолжительность подачи заряда 10 секунд. Расчет по площади до 17 м квадратных, Срок эксплуатации огнетушителей 10 лет. Огнетушители ежегодно должны проходить лицензированную проверку и через каждые 2 года перезаряжаться.